Всем привет! Сейчас сезон помидор и нужно сделать такой классный деликатес итальянское блюдо вяленые помидоры с прованских трав. Итак, поехали! Помидоры у нас есть. Режем их пополам, выбираем сливовидную форму вот такого типа помидорки. Плотные, потому что микада не подойдет, так как много сильно мякоти. Мякоть из них выбираем, режем на 4 части, посыпаем перцем. Так как травы у меня нет, у меня есть перец, перец красный, черный с паприкой. 3 чайные ложечки соли. И две чайные ложечки сахара. Берем оливковое масло и сбрызгиваем граб 50. Теперь все это нужно хорошенько перемешать. Руку я помыла, могу перемешать рукой. Такую ароматную вкуснятину можно уже кушать, но нет. Мы это все выкладываем на противень. Вот таким образом. Друг возле друга. И ставим вялить в духовочку. При температуре 60 градусов на 6 часов. Для вас это время пролетит незаметно. Ну что ж, дождемся результата. Время выставилось только на 2 часа 30 минут. Затем добавим 50 градусов. 60, извините. А с этих остатков можно сделать томатную пасту, аджику или просто салатик. Здесь очень мясистые кусочки остались. Девочки, мальчики, готовы наши вяленые помидоры. Прошло 6 часов. Как и обещала, время для вас пролетело незаметно. Берем теперь самую красивую баночку, какая у нас есть. На дно баночки ложим перчик горошком и три зубчика чеснока. Так как у меня не было прованских трав до того, как я закладывала э, свои помидорки в духовку, но у меня есть торчин, приправка. Здесь тоже очень много трав, всяких овощей. И я немного посыплю этой приправкой. И начнем закладывать помидорочки в баночку. В баночку рекомендую укладывать помидорки плотно, так как мы это все будем заливать смесью оливкового масла и подсолнечного. Ну, Кто любит другие масла, можете и другими залить. И вот такая вкуснятина будет на вашем столе. Посмотрите, какая красота. Обалденно. И просто закручиваем крышечкой, прикручиваем и храним в холодильнике. Можно на полочке. У меня есть место в холодильнике. Почему не хранить в холодильнике? Вот такую вкуснятину заливаем оливковым маслом. Затем добавим немного растительного масла чтобы хорошо все покрыло вот она не хочет проходить и немножко ложечка помогу подвину чтобы прошло маслечко. Вот, чтобы все помидорочки пропитались это масло тоже потом напитается ароматом и можно использовать для приготовления салатов Теперь растительным маслом добавляем. У меня просто большая бутылка. Все, до горлышка. Вот. Теперь беру любую крышечку, чистую, сухую, и просто прокручиваю. Такие вяленые, ароматные помидорки можно хранить на полочке. К Новому году уже будем пробу снимать. Всем приятного аппетита! Всем удачи! Всем пока! Подписывайтесь на мой канал! До свидания! Всего вам доброго!